Приветствую тебя на своем канале Александр Андреянов. Когда человек приходит к самопознанию, к саморазвитию, один из элементов и один из вопросов, которые он себе задает, почему в моей жизни нет результатов, почему нет тех мечт и желаний, которые мы хотим, чтобы они были. Одна из важных тем, которые интересуют осознанного человека, это вопрос, почему в моей жизни еще нет того уровня жизни и того результата, о котором я мечтаю. То есть где мои все цели, где мои мечты, которые я хочу, чтобы окружали меня ежедневно. И в этом видео мы поговорим с тобой о выборе ибо, и об ответственности. Давай разберем, что такое выбор и что такое ответственность и как это вообще относится к результату. Начнем мы с тобой наше размышление о том, как мы учились в школе, как мы учились в университете. И начнем с того, что у нас были родители, которые обучали нас. И, к моему сожалению, некоторые родители лишали нас выбора. То есть мы все время чувствовали, что есть какой-то большой папа, какая-то большая мама или бабушка, или учитель, или тренер, который примут решение за нас. И это сформировало в нас... Безответственность. То есть мы привыкли в нашей жизни перекладывать ответственность на кого-то. Господин Путин решит, да, примет какие-то законы. Или, допустим, директор компании решит эти проблемы, а меня это не касается, я сижу тихонечко и не двигаюсь. Так вот, очень, очень, к моему сожалению, многие люди любят перекладывать ответственность как в жизни, так в бизнесе и в отношениях. Ну, например, давайте представим сейчас себя в отношениях. Являетесь ли вы человеком, который взял ответственность за себя и взял ответственность за свою супругу и за своих детей? Если это так, я поздравляю тебя. Ты осознанный человек, который взял ответственность за свою жизнь, и ты влияешь через эту ответственность на окружающий мир я думаю, что ты знаешь многих людей, которые сняли себе ответственность и передали ответственность там, своей жене, передали ответственность э, руководителю, директору компании или передали ответственность политикам, которые сидят наверху. Я думаю, ты понимаешь о чем я говорю. если для тебя это знакомо, или ты знаешь людей в своем окружении, обязательно напиши об этом в комментариях, что такое ответственность и как она проявляется в твоей жизни. Ну и конечно ставь лайки, если для тебя эта тема актуальна. В моей жизни я ежедневно встречаюсь с выбором и с ответственностью. Давай теперь подробнее поговорим, что же такое выбор. Ну, Например, представь такую картину, ко мне приходит Сергей на личный коучинг и говорит «Александр, помоги мне выбрать направление моей жизни, которым я буду заниматься всю жизнь, помоги мне найти предназначение или найти то дело, которое будет для меня самым лучшим». Это о том, что в нашей жизни очень много направлений и очень много возможностей. И Бывает такое, что возможности между собой даже одинаковые, то есть ты не знаешь, какое выбрать, первое направление или второе. Так вот, к сожалению, к моему, большое количество людей не выбирает ни первое, ни второе, запутавшись из огромного числа вариантов, не выбрав ни один. И изучая маркетинг, изучая продажи, нам очень часто в обучающих программах говорят о том, что если ты... Делаешь страницу, то обязательно должно быть какое-то одно целевое действие. Потому что если будет два целевых действия, то человек может запутаться и вообще ничего не сделать. Также и в нашей жизни у нас огромное количество возможностей. Например, что вот если ты посмотришь на свою жизнь, то ты можешь стать любым человеком, ты можешь стать политиком, можешь стать кинозвездой, можешь стать успешным предпринимателем. Но поскольку ты не делаешь выбор в своей жизни, ты не становишься вот этой знаменитой личностью или успешной или популярной То есть проблема здесь в том что из огромного многообразия мы не можем выбрать что-то одно если для тебя интересна эта тема она актуальна и ты сейчас находишься в этой точке выбора или э, в изучении что такое ответственность досмотри это видео до конца и я дам тебе пошаговый план как ты можешь научиться делать выбор и как ты можешь взять на себя ответственность поехали давай разберем с тобой что же такое ответственность и что такое выбор более подробно и поймем, что с этим делать и как это начать в своей жизни прям применять сегодняшние минуты. Ну, например, давай поговорим об ответственности. Человек, который взял на себя ответственность – это человек, который не избегает и который четко воспринимает все, что в его, в его жизни происходит. Например, если есть трудность, то человек принимает ответственность за эту трудность и он начинает с ней разбираться, не убегая, не избегая. Или например если не дай бог в твоей жизни есть кредиты то ты не бегаешь от тех людей, которые тебе звонят и говорят, верни деньги, а ты встречаешься с ними и решаешь этот вопрос. То есть человек, который берет на себя ответственность, это человек, который осознанно взаимодействует с окружающим миром и осознанно понимает, что происходит. Или, допустим, возьмем такую ситуацию, что ты работаешь в компании, которая занимается созданием книг. И ты понимаешь, есть моменты, которые можно сделать лучше, но никто не хочет брать на себя ответственность. Если у тебя есть время, возьми ответственность на себя. Сделай так, чтобы твоя компания стала номером один на рынке. И начни делать больше работы. Подойди к руководителю и скажи, слушай, давай я тебя разгружу и возьму что-то еще на себя. Помоги своему руководителю. Или, например, если ты являешься фрилансером и в твоей жизни есть заказчик. Встречься со своим заказчиком, позвони своему заказчику и реши его проблемы. Скажи, что ты будешь делать там первое, второе, третье, помоги своему заказчику высвободить время и реши его проблемы. Тем самым ты становишься каждую секунду ответственным человеком. Ты берешь ответственность, во-первых, за себя за свою жизнь, потом ты берешь ответственность за своих близких, за свою семью, за свою жену, за своих детей, за своих родителей, потом ты начинаешь брать ответственность за своих друзей, ну например, если ты видишь, что друг у тебя занимается какой-то работой, которая не приносит много денег, и ты видишь, что он может реализоваться в каком-то другом направлении, Помоги ему это сделать. Начни потихонечку с ним разговаривать, начни в него вкладывать свою энергию, начни его вдохновлять и постепенно покажи ему путь, где будет его реализация. Значит, ты взял ответственность за свой ближний круг. Ну и конечно, ты можешь взять ответственность за руководителей, за страну можешь взять ответственность. Например, не выбрасывать пластик в мусор, а начать свой мусор сегментировать на разные направления. Ответственность – это когда ты идешь по улице и видишь, лежит, допустим, пакет какой-то или там бумажка и ты не можешь пройти мимо этой бумажки ты ее поднимаешь и выбрасываешь в мусорку ответственность она проявляется во всех сферах твоей жизни твоя задача просто увидеть где ты можешь взять ответственность на себя а где ты просто игнорируешь и проходишь мимо ранее чуть выше я уже рассказал тебе немного о выборе что у тебя в твоей жизни очень много возможностей много вариантов но поскольку их много это и создает нам сложность в выборе. Если ты не знаешь сейчас, какое направление выбрать, если ты не знаешь, какое твое любимое дело или какую работу выбрать, выбери любую. Просто сделай выбор, иди туда тотально, получи результат, и только после того, как ты получишь результат, ты поймешь, твое дело это или не твое дело. Если ты осознал о том, что такое выбор я осознал, что такое ответственность, значит, ты легко теперь сможешь достигать результата в своей жизни и создать ту жизнь, о которой ты всегда мечтал. Все в твоих руках. Возьми ответственность за свою жизнь на себя и начни делать выбор и достигать результата. На экране ты сейчас видишь синюю стрелку и ты можешь начать свой путь к реализации через понимание ответственности и выбора с моего продукта, который стоит 6 тысяч рублей и я дарю тебе его бесплатно. Начни развиваться, возьми ответственность за свою жизнь и прокачай свое сознание на успех. Продолжая раскрывать эту тему, давай рассмотрим еще вариант руководителя компании и человека подчиненного, который находится в самом низу иерархической структуры. А этот человек работает с самого начала создания этой компании. И он мог быть партнером, но поскольку он не хотел брать на себя ответственность, поскольку он не хотел решать какие-то сложные задачи и проблемы, каждый раз, когда компания росла, он опускался все ниже и ниже и ниже и делал свой маленький кусочек, за который он ответственен. Постепенно люди, которые приходили после него, брали ответственность и становились его руководителем. Вот так явно на таком примере ты можешь увидеть, что взяв на себя ответственность в компании, ты можешь быть и руководителем, можешь быть и партнером, а можешь создать вообще свою компанию, взять ответственность за всех участников, за всех людей, которые работают в твоей компании. Изучая их жизнь, помогая им реализовываться, взяв ответственность за зарплату, которую ты будешь платить и содержать их семьи. Когда ты берешь ответственность за этот мир, у тебя становится много энергии и ты получаешь результаты своей жизни в виде финансов, признания и реализации. В описании под этим видео ты можешь найти мои платные, бесплатные программы, также скачать мою книгу, которую прочитал уже 50 тысяч человек. И я приглашаю тебя на свою игру саморазвития, где мы с тобой глубоко прокачаем твое сознание, твою жизнь, а также ты получишь колоссальный источник энергии для реализации. Как раз мы там и поговорим о выборе и ответственности. Переходи на мой инстаграм-аккаунт, чтобы быть со мной ближе. Там будут фотографии, личные истории. Ну и, конечно, ты можешь задать всегда свой вопрос в директ. Я на него обязательно отвечу лично. А сейчас на экране ты видишь мои видео, посмотри их. И давай вместе будем с тобой развиваться, становиться мудрее, глубже, узнавать себя лучше и создавать свою жизнь в радости и в успехе. С тобой был Александр Андреянов. С верой в твой успех «Создай себя». Пока-пока.